Вот она, вот она медалька, а здесь еще есть такая фишка. Настоящие кузнецы сейчас поставят клеймо мне на одном месте. Потом YouTube, да? да? и это место называется «Медаль за отвагу». За отвагу, да. да. Так, и и и и и Запахло жареной кожей. Все, 50 Блин, есть... Все, все расходятся. Это вам не массовый забег. Тут финиширует один человек в минуту, или в пять, или в десять. очень важное замсилие для тех, кто уже хочет ехать домой. Но кому очень тяжело эту мысль, и кому действительно хочется... На финиш бегуны. Девчонки с медальками покидают территорию. До свидания ощущения? Ну, тяжело. Тяжело, да? А? Это вот какой у вас? Первый? Не первый? Нет, второй. В ну, помещении я бежал до этого тяжелее. Наверное, помещение было тяжелее? Психологически? Да. Нет. Условия тяжелее. Здесь свежий воздух, а там душный. Угу. Вот. И круг маленький. Не знаю, здесь плюс разнообразие как по грунту то мягко, то жестко, как, ну, ноги немножко отдыхают. то вот, так, нога ломает, вот так, да, да, да, да, так дело в том, что вот, вот, еще бегут. я потом приспособился, вот когда такие тяжелые места, где вот, да. я просто, ну как бы замедлил, замедлил шаг, просто отдыхал в этих местах. А, то есть там быстро нельзя бежать еще. вот у меня как бы получался вот, а уже асфальт там работал. Вот. Ну, не знаю, а как вас такая, зовут? Влад пробежал сотню вторым. За 8 часов с небольшим. То есть, если бы я потом еще как черепаха плелся бы, то он меня бы просто обогнал. хоть у меня время лучше было, но по силам тяжелее намного. А кочки идет? Ну вот по полю занепляли. Кочки там. Такие вот подъемы. Есть места, где на жопе съезжать там спускаться даже никак. Там такой вот вертикальный спуск, а враг, вертикальный подъем. Я просто не состоявшийся сотник. Я сюда прибежала и уже убежала туда и поняла, что надо возвращаться обратно, да. А это отдыхать. Нет. Вот тут где-то 5.30 я, наверное, побежала. Ну, первый Хочется еще на девушек вкусно. На сотку лучше попробовать еще. 6-часовой бег mm -hmm. пробежали. Там сейчас вот проводится в Москве в том числе 6-часовые забеги. Он так ну, как подводящий уже будете знать. Есть, mm -hmm. Сможете не сможете. 6-часовых набегов. Mm -hmm. там... mm -hmm. А первый от вас, ну, далеко. Первый далеко. Но ну, он мне выиграл где-то 32 30... или 33 минуты. Oh, а потом oh, я сократил oh. до 20 минут отрыв. Вот, но храна, Ну, взять, Ну, Владимир убежал, да, в Сирии? <гум> там парит да? А? С а, ну вот родная земля помогает, понятно. Результат понятен. Тут даже родная земля не поможет ничего. Мы приехали с Значит, хорошо отдохнули. хорошо отпуск был. Не, ну это круто, конечно. Да, поздравляем. Молодец. Вот, тем, кто прибежал 100, дают такую штуку. Ну, медаль, да, 100. Ну, ты медаль-то знаю, да? Медаль, понятно, вот это, это круто монстры 100 километровщики а вот и happy end мероприятие все разбирается люди расходятся вот ребята с белыми номерами они бежали сотни героев, молодцы просто, вообще, да. Да, да я первый раз бежал в раз, я даже не ожидал, что так будет. Я подумал, да, второй круг, то же самый еще раз. Это, конечно, вообще а, сильно. Знаете, я так про себя бежал, думал, умные бегут один Я бы знал, я даже на 30 бы не сунулся, но для первого раза, то есть мне было тяжело. А как зовут? Андрей. Андрей. Андрей. А за сколько пробежали? не скажу но 10 30 10 10 часов бежать 30 по этой 34 где-то да. вот спасибо видео будет спасибо, в ютубе молодцы а вас Эй, а? алексей алексей вот алексей тоже пробежал 10, а я ребят 10 38 нет Ровно бежали. Я на такие подвиги пока не способен. Но я очень хорошо помню, когда год назад я бежал в свою первую десятку на московском марафоне. Километр за два до финиша я говорил себе, парень, зачем тебе это нужно? Что ты делаешь? После этого я пробежал 15-20, два полумарафона. Сам закрыл марафон. И сегодня, Молодец, и все я прибежал легко. А сегодня у меня было такое же чувство. Парень, зачем ты это делаешь, что тебе нужно? Исходя из этой логики, я может быть даже и присоединюсь к этим героям через какое-то время. 50 сегодня было. 50 был сегодня, да. Сложная. Сложная, да? Белый номер. Как пробежалось? Неплохо. Неплохо? Да, но бывало и легче. Бывало и легче. Как трасса вообще легкая, да. и тяжелая? Нет, ну вот первые три животные стопы, ну, вот, потом нормально. Вот. И люди бегут. вот найки такие заслуженные, да, нормальные. Вязать. И как они повели себя на трассе. Отлично. Но это растоптанные, они как себя. А, И, очень мягко может... в них бежать, да? Это... Не, они не амортизируют. Не амортизируют все, все уже. Просто резинка под ногой. Угу. Так можно любой красок вести. Ясно. В Спасибо. Ютубе будет фрагментик маленький. Ага. Молодец. Герой. И вот они, герои бегут! Герои! 66-й номер. Блин, вообще монстры просто. Друзья, аплодисменты! Еще один наслед у нас финиширует, друзья, ура! 18-28. Сколько же... Это жесть. Это, это жесть так. Молодцы просто. Настоящие герои. Все, давай, пока, Валер, давай, давай. Я понял, хорошо. Вот еще, вот еще атлеты бегут. Атлеты... Возьми визитку. Ты... Этот хромает, тоже, наверное, бежал, парень. Бежал. Сколько? 50. 50. Как зовут? Дима. Дима. За сколько пробежал? За 7 часов. За 7 часов? О, так мы где-то рядышком. А, нет, я пробежал за 7,20, но я плюс 2 с 7,5 добавил. Я а там там так было 52 почти 52? Ну я, короче, в сторону ушел, там заблудился мало По дороге бежал, не заметил, что прямо надо В деревне все пробежал Понимаю, никто сзади не бежит Думаю, так чудес не бывает Вернулся, народ появился Короче, топографический кредит Слушай, если бы я знал, что меня ждет Я бы, наверное, не побежал И в этом счастье того, что я поучаствовал Хороший опыт Да, опыт, безусловно, хороший Нашел успехов. Может быть где-то встретимся еще. Конечно. Почему я узнал, что Дим бежал? Он идет в раскорячку почти так же, как и я. Только у меня брюки скрывают. Ты можешь идти ровно, а ноги в раскорячку. Вот так вот. Сколько времени нужно, чтобы они потом в себя пришли? Пару дней. Пару дней? Отлично. Отлично. Через пару дней я буду как огурчик. Они прям уже, я не знаю как они круга. Там же там а за, о, зазули Петр Азазули. А это раз 170 Не знаю. Нет, он пробежал. А, а, а, а, а, а Рам а, только что забежал? А, а Рам. Здесь а минут назад. Да, да, а, да вот да, он, он только не что, что а, забежал. С ним все нормально. Не он такой парень выносливый. Это на всю дистанцию полтора литра хватило? Нет, на двадцатку. А на 20 2 литра. На двадцатку, да. Не, ну воды я тоже могу тратить. Там очень в лесу пить хотелось, там душно было. Но лично у меня там в лесу душно было. Там влажность как бы забежала и что-то... Проще. с каким результатом? 10 с копеечкой. Десять с копеечкой. Восьмой. Восьмой? Круто. А как зовут? Геннадий. Геннадий. Геннадий. Геннадий. Тоже монстр. Тоже монстр. Ну я уже заметил, по рюкзаку и по походке. Что в категории избранных. Классно было. А как трасса вообще как трассу оцениваете? Хорошая, да. а вообще сложно, не сложно, а как ее можно охарактеризовать? Ну, ну, нелегкая трасса, нелегкая нелегкая трасса, трасса да? да? А по воде вот сколько воды брали с собой, сколько выпили? Я даже не знаю, не, блин литров пять -то точно. Съеду. Это за, за, за все, да? да за да, оба да, круга? Да, да, да. 5 литров. И так, ели на шоколадке. Угу. Ну немного съел. Не Понятно. Все. Я тут собираю секреты, как бы, да. что, что нужно делать, чтобы в следующий раз столько же пробежать. Спасибо. Спасибо вам. А какие советы вот можем дать тем, кто а, начинает бегать? Да. Вообще начинает двигатель. Ну нет, вот такие большие дистанции, кто замахивается. Мне кажется, больше всего надо контролировать время. Тем, да, с каким берешь? А мне показалось, что я себе все рассчитал. Темп, поставил, с каким бежать. но когда на этот раз выбежал, там говорить о каком-то темпе вообще нереально в некоторых местах. Просто смотришь, как ноги поставить, чтобы ничего ну, не да, случилось. Да, да. По первому можно было определить, где можно было да. выиграть время, mm -hmm. где можно проиграть. А, все, а на втором уже, знаешь, и уже трассу уже, трассу везде, уже да, было легче везде, уже, да? Везде. То есть где можно выиграть быстрее, где там сила берется, да, Понятно. По угу, ясненько. Есть, первый раз еще сам ток. Ну, точно не знаю. Молочина. Молочина. А в чем бежал? Что на ногах было? Ньютон Дистанс. Ньютон Дистанс? Нет, не знаю, какие. Нет, про ньютон, ньютон я слышал, журналист. да. Да, где-то такой бы дороги и шипы бы не помешали. Шипы, Местами. Мелкий, да, мелкие. да-да-да. Потому что часть асфальта, как бы, там все бы стерлось. Я брался бы на местах. Mm, понятно. Спасибо, спасибо. Ну вот, кто хочет первый раз пробежать сотню, прислушайтесь совету.